Вот распускается лилия. Ароматная, ароматная. Ждала, когда она покажет свои, свои хвостики. Тут вот гортензия. Уже кустик разрастается. Флоксики. Ну, Что-то тут у меня они реденько. О, вот, Циня моя лавандовая первая распустилась. Что-то не успела ее обчекрыжить. Там вон какие еще внутри цветочки. Ну, вот тут вот тоже флоксы. Первые белые распускаются. Тут вот бладиолусики. И там он красиво у меня это распускается господи, гортензия. Тут сжималась вот продошла. Сейчас вот смородинка поспевает. Teşekkür ederim.